Читаешь попасть в недоступные места, но не знаешь как. Я тебе покажу. Все, что для этого нужно, это нож и дисплейсер с 60 зарядами. Одна барнакля над водой. Хотя бы наполовину здоровый ты. А теперь займемся выполнением трюка. Пункт первый. Прыгай с дисплейсером в руках на язык барнакли. Пункт второй. Телепортируйся. Пункт третий. Зарежь барнекли. Четвертый. Наслаждайся прыжками. Теперь, когда ты уже все знаешь, давай посмотрим, как это выглядит в игре. С вами был Гарри Огнём, всем спасибо, всем пока.